Слава Богу, братья и сестры, mm -hmm. что мы имеем эту возможность, что мы имеем эту сегодняшнее служение, чтобы прикоснуться к Божеству и сеству. Чуть-чуть немножко, чтобы прикоснуться, иметь участие в, в плоти и крови Иисуса Христа в этом служении. И на открытие нашего служения я бы хотел uh, зачесть, напоминание нам uh, пару uh, стихов. Это будет Иакова, первая глава, 2, 100, со второго стиха с uh, uh, С великой радостью принимайте, ä, при, ä, принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, знаешь, что испытанная. Ваша вера производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И здесь, мы, здесь Яков напоминает нам и говорит, чтобы мы не боялись того, что приходит в нашу жизнь, чтобы мы всегда, наоборот, принимали с радостью, потому что оно производит в нас что-то, к чему мы должны стремиться как, как личность как лично, мы всегда стремимся к лучшему, чтобы мы всегда to perfect ourselves, we always to perfect ourselves. И, и здесь он говорит, чтобы мы всегда стремились к тому, чтобы мы были лучшие. И он говорит, когда приходит проблема в нашей жизни, мы не должны этого бояться, потому что она нас совершает что-то в нас для того, как в четвертом стихе написано, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка она производит нас терпение, чтобы мы могли иметь то свойство христа те свойства бога ту характеристику бога через только этого мы можем принимать и и расти и другое место я бы хотел прочитать uh, нам это будет второе петра Chapter uh, fifth verse. Это будет 2 Петра с 1 главы, с 5 стиха, то вы прилагая к всему старания, покажите вере вашей в добродетель, добродетель рассудительность, в рассудительность, воздержание, в воздержание терпения, в терпение благочестия, в благочестие, братолюбия, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. В познание Господа. В, вашу, э, «В нашего Иисуса Христа, а в ком нет всего, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». И мы видим здесь порядок или перечень того, к чему мы, через чего мы переходим из, из одного этапа в другой этап. И мы видим, что в конце всего это братолюбие, это есть та любовь, которая обладает нас, должна обладать нас. И если это вас умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. Я хочу заметить здесь в последнюю часть восьмого стиха. «Не останетесь без успеха и плода». Именно в чем? В познании Господа нашего Иисуса Христа. Я бы хотел напомнить нам, чтобы мы ежедневно стремились к тому, чтобы познавать нашего Господа Иисуса Христа, чтобы ежедневно мы стремились к тому, что мы просыпались утром, мы всегда думали, Господи, я хочу Тебя познать. Господи, как я могу больше о Тебе узнать? Почему мы всегда должны стремиться? И Я для себя хочу задать такой вопрос. Почему я стремлюсь? Больше познать нашего Господа Иисуса Христа. Для чего это мне? К чему она меня это приведет? Но она приведет меня к чему? К тому, что когда я больше буду его познавать, его и сество, я буду больше, больше быть похожи на него. И только через это мы сможем расти, мы только через это мы сможем поступать так, как Он бы хотел, чтобы мы поступали, именно иметь все эти характеристики, которые в нем. Когда мы любим кого-то, мы хотим больше познать о нем. Когда мы вникаем в кого-то, мы, мы, мы стремимся, у нас есть желание, мы любим, у нас есть желание, чтобы познать больше о, о том человеке. Да? Так и здесь, потому что это любовь, которую Он нам показал, мы, должны, мы наполняемся этой любовью к Нему. Мы, у нас есть радость от Его любви, которой Он наполняет нас. И посредством всего этого, вот это и есть наша цель. Но чтобы нам понять, и здесь дальше 9 стих, «И в ком нет сего, тот слеп закрыл глаза, забыв очищение прежних грехов своих». Порой, почему у нас нет роста? Потому что мы, если мы бы читали снизу наверх, мы бы поняли, потому что у нас есть то, что ограждает нас от познания Господа Иисуса Христа. Это есть наше иго, э, это есть то, что закрыли наши глаза, это тот грех, который не дает нам этого роста. И порой э, Библия нас опять напоминает тому, чтобы мы оставили все свои а, вот эти, вот эти а, то, что нас угнетает, чтобы мы смотрели на Писание и, и ос, освещали свою внутренность. И только с того момента, когда мы очищаем себя, мы сможем расти. И как здесь написано, мы не останемся без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Да поможет нам Бог в этом служении, прикасаясь к святыне Божией, в этом служении, чтобы мы могли оставить все это, чтобы, выходя с этого места, мы не остались без успеха и плода. В познание нашего Господа Иисуса Христа, чтобы да поможет нам Бог, чтобы каждый из нас, чтобы мы росли в познании Бога, чтобы мы были более и более похожи на Него. Если мы бы не смогли узнать, кто Он, тогда мы не сможем быть похожи на Него. И именно в этом есть наше как бы ограничение роста э, святости, ограничение роста познания Иисуса Христа. Будем молиться. Аминь. Слава Богу. Господь нам дает возможность, и мы собрались, я очень благодарен Богу, что у нас служение сегодня очень такое важное, которое мы предстали пред нашим Господом. И как у нас причастие, мы как будем согласились, то мы будем делать, совершать это служение пред нашим Господом. Друзья! И самое главное в нашей жизни – исполнить волю Господнюю. А чтобы ее исполнить волю Божью, нам нужно вникать в Слово Господнее. Нам нужно читать Слово Божье. И когда мы читаем, когда мы начинаем вникать в Слово Господнее, то Господь нас научает, как нам жить. И как мы согласились, мы будем совершать это служение омывения ног, и я прочитаю, где Господь оставил нам такие места, Иоанна, 13 глава, и я с первого стиха прочитаю такие слова. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, чтобы возлюбить своих живущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечерей, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоду предать Его... Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога, и шел и к Богу отходит, встал в вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце пропоясался. Потом влил в воды умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был пропоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли омывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не омоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не омою тебя, не имею счастья со мною. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус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 Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, что и вы, чтобы и вы делали то же, что я делал вам. Истинно, истина говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего». Если это знаете, блажены вы, когда исполняете, Аллилуйя, дорогие друзья, Слово Божие, оно нас наталкивает на то, что перед праздником, перед... Своим постраданием Иисус, совершая эту вечеру Господню, Он совершил это служение, Он полностью исполнил весь закон, И Он это совершил, чтобы показать, что смирение и в любви это служение давно происходит. Знаете, если взять другой перевод, Он очень интересно говорит, когда... Вот эту цитату я прочитаю, где Христос подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: Господи, тебе ли омывать мои ноги? И я взял такой, это где говорит другой перевод, он говорит более как ясней и говорит такие слова: Когда он подошел к Симону Петру, тот сказал ему: Господи, тебе ли мыть мне ноги? И Иисус сказал ему «Сейчас ты не понимаешь, что я делаю, но позже поймешь. Ты, вымоешь, ты никогда не вымоешь ног моих», – возразил Петр. Иисус ответил, «Если я не омою тебя, то у тебя нет со мной ничего общего». Перевод какой-то интересный. Мы когда читаем, и... Что Бог, Христос, ответил Петру, говорит, если я тебе это не сделаю, то пойми, у меня с тобой ничего не будет. Я хочу это показать, смирение мое при тобою. И тогда, что отвечает Петр, говорит? Симон Петр ответил, тогда, Господи, омой мне не только ноги, но и руки, и голову. Иисус ответил, а мы того нет нужды мыть. Разве только ноги так, так как все тело чисто? Вы ведь чистые, хотя и не все. Но он знал, кто предаст его, и поэтому сказал, не все чистые. Друзья, самое главное в жизни. То, что господь говорит и он совершил это июды он омыл ему ноги мы знаем эту историю когда это все произошло когда Он омыл ноги потом они сели вечерик и он опять повторяет, и говорит: один из вас предаст меня и они наклоняют и тогда петр дал указ и говорит знаками узнай кто потому что я находился возле иисуса и и Иоанн спрашивает, и тут Иисус отвечает и говорит, с кем, кто со мной макнет в блюдо, тот предаст меня. И Иисус макает и дает Иуде, и он берет, и потом Иисус говорит такие слова, иди делай скорей то, что ты замыслил. И не опять не разумеет это, и Иуда идет и предает. Друзья, это самый такой акт, который Христос знал, на что идет. Он знал все это, но Он берет и совершает это служение. Он показывает нам, как в нашей жизни бывает все, разное бывает в нашей жизни, но мы должны идти за нашим Господом, не уклоняться, потому что мы знаем, в кого мы уверовали. Друзья, это самое главное в нашей жизни. И мы сейчас будем приступать к омывению ног. И мы будем омывать ноги. Кто желает, то разделяет это служение. Мы будем совершать это. Потому что Господь так поставил, и мы как согласились, и мы будем это делать. Да поможет нам Господь. Да благословит нас Господь. В этом и расположит наши сердца. Друзья, я сегодня хотел чуть перед всему этим служением, как мы будем участвовать в теле Господнем. Мое сердце, я ехал, так рассуждал, и пришло мне так в сердце, я рассуждал, чтобы поклонение Богу. И я вкратце хочу передать, что такое поклониться Богу нашему. Потому что много всего, много есть учений, много всего есть понятий, Опять, каждому как открыто, тот и служит так Богу. Мы не можем этому унижать никого, но я хочу сказать, как мы должны поклоняться нашему Господу. Мы знаем историю, когда Иисус встретился с Самарянкой. это Иоанна, 4 глава. Я выборочно буду читать. Я прочитаю с первого стиха и ниже. Когда же узнал Иисус, до от фарисеев слух, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Ян, хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять к Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. И так проходит Он в город самарийский, называем Сихарбрис, участка земли, данного Яковым, сыном своему Иосифу. Там был колодец Яковлев, Иисус, утрудившего пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии, подчеркнут воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить!» Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарийская говорит ему,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 Тебе и подчеркнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец? И сам из него пил и дети его, и скот его. И Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду эту, вожажит опять, и кто будет пить?»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 Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. И Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо, ты сказала. Женщина говорит ему, господин, вижу ты, пророк. все наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что нужно поклоняться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 когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющий Ему должны поклоняться в духе и истине. Аллилуйя, дорогие друзья! Это история жизни человека, который никто не знал, и тут Господь ей открывает, и тут Иисус ее говорит, «Я тебе дам эту воду», но она все превращает в земном. Господь ей говорит, что «Я тебе дам эту воду, и ты будешь...» Из тебя потекет эта вода. Но она говорит, «Дай мне эту воду, чтобы я не ходила в этот колодец опять черпать». Дорогие друзья, Бог нам остал этот колодец, Слово Господня, И когда мы с него черпаем... И с нас и эти источники текут воды живой, и мы можем напоить кого-то. Господь Христос об этом говорил. И Он говорит, написано, что раньше, если мы знаем, мы понимаем историю, поклонялись в Иерусалим, и где находились, они в сторону Иерусалима молились. Если мы помним историю, э, которую Господь предлагал всему этому всему, даже он женщине говорил, видите, и он ей говорит, она говорит, отцы наши поклонились на этой горе, а вы говорите, где должно поклониться. Друзья, самое главное в нашей жизни нам знать, где поклониться. И Христос что сказал, ясно, настанет время, и уже настало. Настанет время, и уже настало, что где бы ты ни был, ты можешь поклониться Богу. Не обязательно в сторону Востока или куда. И Христос говорит, Бог есть Дух. И поклоняющие Ему должны поклоняться Ему в Духе и истине. И вот это Бог ищет таких поклонников. Сейчас, особенно в последнее время, Бог ищет этих поклонников. Поклоняться. Поклонение значит принести личную жертву, прославить Бога. Знаете, очень легко прославить Бога, когда у тебя все хорошо. Когда у тебя все гладко, ты на вершине и славишь Бога. Вот, это хорошо. Но необходимо принести в жертву собственное чувство, страх. Жертву собственное, чтобы мы могли полностью сосредоточиться на нашем Иисусе Христе. Когда у тебя какая-то проблема, ты должен славить Бога. Яков пишет, возлюбленные, когда попадаете в искушение, радуйтесь. И вот мы, часто наше естество, оно нас не пускает радоваться, потому что у нас проблема бывает, и мы начинаем, мы забываем, что мы верим Богу. Друзья, Господь хочет, чтобы мы радовались не тогда, когда нам хорошо, а когда нам бывает неплохо. И вот это поклонение нашему Господу. И я прочитаю евреям, тут говорят такие слова. 13 глава, 15 стих. Итак. Будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Итак, будем через него, через кого? Через Бога. Непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющий имя нашего Бога. Бог дает тебе дыхание, Бог дает тебе все для того, чтобы ты мог прославить Его. И дальше говорит, не забывайте также благотворительность и общительность, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Это в нашей жизни, дорогие друзья, это Господь нас направляет на то, когда у тебя что-то, не уклоняться, а наоборот идти туда, там, где дети Божьи. И тогда тебе там легко, легко перенести, и тебе легко двигаться, потому что мы имеем Бога живого. Самое главное в нашей жизни – мы должны идти пред нашим Господом. Поклонение значит прославить Бога перед лицом боли и потери. Прославление значит прославить Бога перед лицом боли и потери. Когда ты болишь что-то, когда что-то у тебя, ты теряешь слав Бога, благодари Бога. Ты увидишь, что Бог возвратит тебе с тарицей. Почему? Потому что ты прославляешь Господа. Вспомним, когда Иов, когда он был богатый, когда все, и он терял, и он, а что он говорил? Если мы читали, мы помним те места. Он говорил, Бог дал, и Бог взял. Да будет имя Господня благословенно. Очень важно в нашей жизни, друзья. Я просто приведу такой пример на себе. Я помню, когда мы жили в Южной Каролине. и а у меня была машина. И я ее ремонтировал. Я мы жили на апартаменте. И я ее там не ремонтировал. Там было запрещено. И я один день приехал с работы, машины нет, ее забрали. Ну я, что мне делать? Я сказал, Бог дал и Бог взял. Знаете, она была больно, но я начал славить Бога. Да, пришлось мне платить штраф, что ее забрали, там платить, Но я, я, я просто прославил Господа. Это было в жизни. И вот когда читаешь Иова, и Иова говорил, Бог дал. И Бог взял, да будет имя Господня благословено. Мы понимаем, когда он прославлял Бога, когда у него богатства не стало, а потом момент пришел, и сказали, у него было 10 детей, и что? И то произошло такое, что раз, и не стало детей. И он что сказал? Да будет имя благословено. Друзья, это очень тяжело перенести. Очень главное в нашей жизни оставаться благодарны Богу. Оставаться в том положении, в которое Господь хочет. <coughs> Потому что, <coughs> когда мы поклоняемся Богу и дальше, поклонение значит праздновать то, кто такой Бог и что Он сделал, друзья. Еще мы можем поклоняться, когда мы останемся в этом положении, и Господь возвращает, и третье идет. Поклонение значит праздновать то, кто такой Бог. Когда ты прошел, ты празднуешь, ликуешь пред Господом ту победу Божью. И что Он сделал? Друзья, это поклонение Богу. Если мы прочитаем Псалом 99, говорит, интересные такие слова. Он очень маленький Псалом. Этот. Это с 1 по 5. Говорит, «Восклицайте Господу вся земля, скажите Господу, служите Господу с весельем и идите пред лице Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил». Нас и мы Его, Его народ и овцы паства Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь милостив, ибо во век истина Его в роды род. Друзья, это прославление Богу. Господь хочет, ждет от нас это прославления Господь ждет, чтобы мы прославили Господа. Если мы понимаем, много есть мест, которые мы должны идти за нашим Господом, и мы славить нашего Бога. Если мы прочитаем 1 Петра, и тут, говорит, 2 глава, и мы возьмем, тут 5 стих, но я возьму выше, 4 стих. 1 Петра, 2 глава с 4 стиха и ниже. Приступая к нему камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному драгоценному. И 5 стих, за который ключевой. И сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный. И себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Друзья, вот какое поклонение Господь хочет. И поклоняться Богу в духе и в истине. Вот чего Бог требует. Мы должны сами, мы приступаем к Иерусалиму, и дальше говорят, «И сами, как живые камни». Устроять пред нашим Господом. Это Господь направляет. Устрояйте из себя дом духовный. Мы должны. А для чего нам устроять из себя? Для того, чтобы славился наш Бог. что мы поклоняемся Богу живому. Потому что, когда мы поклоняемся нашему Господу, Бог не требует, там другое поклонение. Бог хочет, чтобы мы прославляли его. Поклонение – это некрасивая музыка или слова. Поймите, друзья, музыкой, я не про, я, я, я за музыку. Но музыкой можно сделать такую атмосферу, что ты будешь плакать. Музыкой можно такую атмосферу сделать, что ты будешь радоваться. Но Бог хочет, чтобы, когда Он живет в тебе, и ты жертвуешь Собою, вот это поклонение Ему. Не чтобы на тебя влияла со стороны музыка, атмосфера, а Бог хочет твою жертву. Чтобы ты жертвовал Собой. И вот это поклоняться Богу. Таким образом. Сейчас очень легко можно мелодию такую включить, и ты можешь и плакать, и можешь радоваться. И я говорю, поклоняюсь. Но должна у тебя... А когда закончилась музыка, прошло время, и ты опять остался у разбитого крыта Но поклонение Господь хочет, чтобы Он внутри царства. Чтобы твое «Я» ушло. И тогда... Господь будет радоваться с тобою. И когда увидит тебя в человек в глазах, и он скажет, ты поклоняешься Богу живому. Ты скажешь, как ты видишь? Он, Я вижу его лице. Я вижу у тебя на глазах Иисуса, которому ты поклоняешься. Бог хочет этого от нас, друзья. Это самое важное в нашей жизни. Легко отпуститься, но тяжело подняться. Но Бог хочет нас сегодня поднять на высоту. Бог хочет сегодня нас поднять, чтобы мы двигались и поклонялись Ему. Поклонение – это не заученные фразы. Поклонение Богу – это не одно и то же, чтобы нам можно, там можно пять минут одно и то же. Поклонение Богу. Наша жизнь вертается к этому. Поклонение – это не способ показать себя, вот, чтобы люди увидели, вот как я, пред Богом. Друзья, а мы должны так идти, чтобы не только на этом месте, и на улице, и дома в нас видели Иисуса Христа. Вот это поклонение нашему Богу когда в нас идет отражение Божье. Поклонение – это показать, как ты любишь Бога жизнью и хождением. Вот это самое в нашей жизни, друзья. Это когда наше хождение пред нашим Господом. И Господь хочет нас благословить. Господь хочет нас совершить то, чтобы мы правильно ходили пред Ним. И я прочитаю Римлянам, говорит, 12 глава. И тут, а, с первого стиха, говорит такие слова. Римлянам 12, 1, 2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божим, представьте тела вашу жертву, живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйте веком этим. Но преобразуйте с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Аллилуйя! Друзья, вот это самое главное. Павел, он умоляет нас, чтобы мы правильно держались нашего Иисуса. Друзья, пусть Бог поможет нам. Пусть Господь благословит нас в этом. Пусть Господь сам совершит это служение дальше. И чтобы он дать место и сказать «Господь, работай во мне. Работай со мной. Ты видишь, меня часто не получается. А я хочу поклониться тебе, Богу живому». И это самое главное в нашей жизни. Когда мы просто понимаем, что нам тяжело. И не делать эмоциями, и можно эмоционально мы, там, мы, и начинать. Нет. Стань на колени и скажи, Иисус, помоги мне. А Он наш Бог. Он никогда не оставит тебя. А Он нежно тебя обнимает и говорит, ты мое дитё. Я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты, ты будешь моим. Нам нужно сказать Иисусу, мы сейчас пойдем на, на молитву, и мы сейчас все скажем Иисусу. Иисус, ты видишь мое сердце. Мне иногда бывает тяжело, мне иногда бывает очень не так, как может я хочу. Но я предаю мою волю в твои руки. И пусть твоя воля совершится во мне. Потому что мы хотим Бога покорить под нашу волю. А Бог говорит, а я хочу, чтобы ты исполнил мою волю. И да поможет нам Господь согласиться с Божьей волей. И когда мы согласимся с Божьей волей, тогда Господь говорит, вот я. Он открывается тебе, и ты говоришь, Господи, делай, что хочешь, я готов. И Господь требует, Он хочет от нас этого. Бог насильно никого не заставляет. А это все идет на добровольной основе. Бог сам совершает это. Мы будем сейчас молиться нашему Богу. Мы встанем на ноги и мы помолимся вечному Богу. Аллилуйя, аминь.